Ложки, блять. я не купить. Чао-чао? <свист> <свист> Боже мой, ты шо? У тебя все хорошо. А я хотел тебя зарезать, у тебя хп мало было. У тебя все хорошо там? Че за смех такой? Адский прям. Да ладно, блядь. Это тебе повезло. Да мы один на один файтели. А, конечно, один на один мы файтились, блять. Мы втроем, блять, а до да, меня дошли. Че, тебя есть кому дома? поднять? Мега-девочка, тебя <с есть <с кому поднять? <с> Я, блядь, не сидела, это ты сидишь у кандош, ну, блядь, понял? Май, меня слышно, мега девочка. Ужас. Иди, возьми мыло и свой рот помой. Иди, пусть тебя поднимут. Ты я... Свой сосальник, блядь, постирай, понял? Ай, Мей, чё за слова да, она да. знает? Ай. Какая она крутая, посмотри чё на Чё ещё знаешь? Расскажи нам. Да. Эбать, мразь, пиздёц. Я в ахуе. Изумитель, теперь... хер. Я ху... Я имею в виду я видосы так больше пилить не буду Может что, строить, чел слышишь, мразь, ты ебучая крыса, просто блядь, со спины нахуй. Ага. Ебать ты пидор нахуй, кончивый бля. Ага, что еще Твой рот ебал. Когда? Ты -то любишь только пристраиваться нахуй. Тебе бы пристроились, блядь, пидарасы, геи нахуй, выебали бы твою жопу так, нахуй. Mm -hmm. Интересно, интересно. А Ну-ка, еще что расскажешь. Нет, это... и, нахуй, ты гей реальный, блядь, потому что ты перестроился, блядь, и стрельнул мне в спину, нахуй. Ага, а то, что Пока ты стоишь значит, здесь в домике, значит, это ничего нормально, то есть. Нет, я, ты по ты Нет, по-твоему, я должен был обойти спереди и сказать, чел, я здесь. Я от тебя стреляю. Да? ты просто взял и подкрался, сука. Конечно. Просто гей нахуй. Сзади, блядь, со спины. Сзади, блядь, блядь. Я и со спины, и спереди могу. Не плачь. Вс пройдет.